Um, раскритиковать Кадырова. Нет. Цац бол вежри киши хажин тайми биболт дни ле бол белла Ахматец ццан мох гитбо Кадыров суфисч дюч дол тюрнашла дюх цен ву киши биболт Кадыровчи эбшнах «Пишкету хажа» говорит Нихло. Так, это, кстати, важное очень сообщение, я сейчас его попробую перевести на русский язык, и мы, наверное, с ответа на этот вопрос и начнем. иншаллах. Бисмиллаху, вассаламу аля, Итак, Нихло говорит, что некоторые наши братья, он говорит, упрекают кунта хаджи и тайми его Бибулата. Это ну, известные исторические личности в нашей чеченской истории. И вот они, говорит, их, их порицают, их упрекают, критикуют. И ставят их на один уровень с, с, кадыров, с кадыровцами. Точнее, с Ахматом Кадыровым на один уровень их ставят. Они, говорит, чисты от тех сказок, которые рассказывают кадыровские суфисты.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 я так понимаю, что ты а, все-таки сторонник того, что они были людьми святыми. Я, я с тобой не разделяю это мнение. Я не думаю, что все, что эти а, так называемые устазы и авлия, которыми я их не считаю, они не являлись никакими влияями. В этом я на 100% убежден. И я, и я уверен, что а, мнение о том, что они были непогрешимы, а, и все, что сейчас творят,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 سأمحو رجس الصيونين، انتظريني،